день, Учение живой этики, которое было дано в начале, в первой половине 20 века земному человечеству. Вот это учение, давая в соответствии с переживаемым нами временем новые аспекты единой вечной истины, учение идет не на смену, а на огненное очищение и утверждение всех бывших великих учений, которые когда-либо давали силы света. Даже вот в тех же Евангелиях, которые дошли до нас, больше что там немножко осталось от учения Христа, он там говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, а исполнить.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 и огненным очистителем одновременно. Если мы проследим исторические появления великих учителей, беспредельной иерархии света, то увидим, что ко времени появления их, все до них бывшие учиты населением планеты, особенно вот на нашей Земле главарями этого человечества, они особенно здесь работали над искажением извращением, над приспособлением всего, что давалось свыше, под свои меркантильные или, как говорят, шкурные цели, плоские цели. Так вот, если мы проследим исторические появления великих учителей, то увидим, что ко времени их прихода все эти учения, которые ими же давались раньше, совершенно утрачивали свою первоначальную чистоту и были искажаемы до полной неузнаваемости. Вот как сейчас, допустим, взять истинное учение Христа, которое он в свое время давал, и современное учение Христа у разных церковников, у разных там конфессий, у разных сект. Это как ночь и день. И вот то, что сейчас, его называют учением агни-йоги, учением живоэтики, учением жизни, так вот оно не отвергает ни одного из тех учений, которые они же, великие учителя, давали раньше, но лишь углубляет и очищает все бывшие учения от вековых нагромождений. Особенно здесь черная иерархия поработала, искажая все это во главе, так сказать, своим князем тьмы. Ну а чтобы человеку конкретно вот, разобраться во всех этих вопросах, необходимо ознакомиться с основами всех великих учений. То есть ни в коем случае силы света, великие учителя, взять того же Будду, ни в коем разе они не рекомендуют слепо принимать все на веру. Если что-то приняли на веру, то обязательно надо это проверить на себе. Это в обязательном порядке. В обязательном порядке. То есть высшим силам или Богу Слеповерующее стадо не нужно совершенно, и рабы Божьи Богу не нужны, вот это надо себе усвоить. Божий не рабовладелец, это наша здесь двуногая темная братья пошла вслед за этим падшим космическим учителем, который нам с вами известен, как Сатана стал, вот он решил стать рабовладельцем, поэтому ему нужны рабы Божьи. А настоящим богам, то есть настоящим великим учителям, им рабы Божьи никогда были не нужны. То есть вот эти моменты вы должны четко себе усвоить, чтобы не попасть в раб с какого-то мохнатому, темному типу. Поэтому нужно быть знакомыми с основами. Поэтому... Нужно быть знакомыми с основами всех великих учений. А все великие учения, даваемые свыше, всегда держались на космических законах. А космические законы, они для нас с вами неизменно миллионами лет. Вот такое знание, знание основ, поможет и лучшему усвоению, как учения живой этики, так и учение Христа, учение Будды, Кришны и так далее. И тогда каждый из нас будет видеть, где, в каких учениях люди нагромоздили разных искажений и извращений. Зная законы, человек никогда не забудется в этих дебрях нагромождений и извращений. Все великие учения, учения света, идут из единого источника – то есть, вот случай не отрицает другого учения. Только надо найти основы в каждом учении, а все нагромождения отбросить. На Востоке очень понимает значение великой преемственности учения света. И чтит лишь того учителя, вот Восток чтит того учителя, пришедшего свыше, который является звеном в цепи иерархии. А если его кто-то выдрал из этого звена и предлагает в него верить, в такого верить ни в коем случае нельзя. И такой вере себя отдавать нельзя. А если отдал, то надо основательно проверить, исследовать все это. Вот, скажем, какой-либо учитель встретится вам на пути, и если он, допустим, принимает Блаватскую, отвергает Рерихов, исследовать все это. Вот, скажем, какой-либо учитель встретится вам на пути. И если он, допустим, принимает Блаватскую, отвергает Рерихов, идите от такого учителя подальше. Точно так, как если он принимает Христа и отвергает Будду, это темный учитель. Это, так сказать, вот из того клана, называемого черной иерархия». Поэтому, если здесь, скажем, те же церковников, которые свое учение, церковное учение, они называют его якобы христианским, если они отвергают всех остальных учителей, и Будду отвергают, и Кришну, так, скажем, и Плаватскую, скажем, значит, это кто? Кто они такие? Понятно, кто они такие, да? Да вот, если вы встретите учителя, который отвергает преемственность, и утверждает только свое учение. И такого учителя на Востоке никто слушать не будет. Вот почему взять тоже Индии, там совершенно необычная для Запада веротерпимость. Там рядом, понимаете, с одним храмом будет стоять другой храм, а рядом с этим будет стоять третий храм. И у всех какие-то разные формы учений, и никто ни с кем не собачится. Единственное, вот на севере Индии, там эти мусульмане воинственные, с индусами все время схватки устраивают, или с христианами. Почему? Потому что люди цепляются за форму, а форму, как сказано, убивает. Вот в частности, мертвая догматика у церковников разных, православных, католических, они же космические законы не изучают. Законы заменены догмами. Догма – это то, что состряпано начальством и выдано якобы за космические законы. Так вот эта мертвая догматика убила светлые учение Христа. Потому церковь с такой легкостью разрушилась вот в этом 17-18 годах, когда революция случилась. Понятно, да, почему она так была быстро уничтожена? А если она действительно придерживалась бы учения Христа настоящего, истинного, не но с ней такого бы не случилось. Ну а папы они там оправдывают вот это якобы да, испытание Божье, и еще там всякую чепуху выдумывают на эту тему, пытаясь оправдать свои преступления там за многие столетия. И то, что на них выпало такое тяжелое кармическое наказание, кармический удар, по этой церкви, по этим церковникам, они это, как называют, мученичеством. Понятно, да? А ведь на самом деле ничего случайного никогда не бывает. Никаких случайных мученичеств не случается. Случайность – это для невежды, которая не знает законов космических. Тяжелые тяжелое время, особенно в 20-х годах, разные церкви переживали, Разница может быть в том, что представители западных церквей, они более были свободны, и доступ к знаниям у них был, там, к восточным знаниям в частности. Они в то время отошли от средневекового мышления. Даже некоторые там, католические епископы склонялись к тому, они приняли в церкви закон первоплощения, который в свое время они выбросили из своего учения. Большой грех за преступление лежит на церкви, за то, что она держала в церкви закон перевоплощения, который в свое время они выбросили из своего учения. Большой грех за преступление лежит на церкви, за то, что она держала мышление доверенных ей миллионов людских душ в невежестве и во тьме средневековья. Но достаточно непредубежденному человеку, незапуганному вечным церковным проклятием. Вот церковные проклятия они навешивают налево-направо очень быстро, там попы. Но это же совсем не вяжется с их всемилосердным Богом. Бога они считают же всемилосердным, да? Любвеобильным, там так далее, все всепрощающим. И вдруг на тебе, сами-то они не прощают. Достаточно прочесть истории церковных соборов, Историю папства, чтобы всякое уважение к большинству ее представителей пропало навсегда. Припомним всех великих умов, которые пострадали от церковников. Миллионы были уничтожены, казнены, сожжены. Не забудем ужасы и вархоломийской ночи, когда церковники одного направления резню устроили против других. Прочтем биографии святых, написанные священниками и описывающие преступления глав церкви разных патриархов и всяких пап. Сохранились подлинные документы посланий великих святых главам разных церквей. И эти святые сурово обличали кровавые преступления церковного начальства, как у тех же католиков, у тех же православных. Поэтому начальство церковное никогда не относилось хорошо к святым разным. А вспомню хотя бы времена православного патриарха Никона. Он вводил трехперстные знамения пытками и сжиганиями на кострах всех, кто придерживался Поэтому он, этот самый патриарх, преступник, развалил церковь. Ну вот эту православную. Значит... Старообрядческая церковь осталась, которая по-старым, и вот эта новообрядческая, которая сейчас называет себя православным. Так вот он сжигал и пытками казнил, уничтожал всех, кто придерживался двуперстного, которым себя, кстати, осенял истинный последователь в Христа Великий, основатель Святой Руси и всего духовного просвещения монашества ее, строитель русского государства, преподобный Сергий Радонежский. Выходит, что и он был еретик, и его надо было на дыбу. Ставатель Святой Руси и всего духовного просвещения монашества ее, строитель русского государства, преподобный Сергий Радонежский. Выходит, что и он был еретик, и его надо было на дыбу тогда, получается. А Они почему-то мощи вот Свято-Троицкой лаври держат его. Внимательно пересечем с соборы церковные и увидим много интересного, которое свидетельствует об уровне сознания церковных служителей, которые продиктовали все ныне существующие догмы, уничтожив космические законы. Вот закон перевоплощения. Это великий космический закон был отменен лишь на Константинопольском соборе в VI веке после Рождества Христова. В то время, как само Евангелие, которое осталось, дошло до нас, вот эти четыре Евангелия, там много слов Христос Церковники всегда были невеждами, за исключением. А невежество, как говорят великие учителя, это самое страшное преступление на этой планете. Инквизиция – самое страшное несмываемое пятно на злототканных одеждах всевозможных церковников. Инквизиция была страшной карикатурой на суд Божий. Она была внушена главам разных церквей, князем тьмы, для растлений подрыва веры, подрыва веры на все времена, в чистоту, благость и справедливость церкви. Ведь очень много великих имен было уничтожено церковниками. Но в свое время церковные фанатики сожгли Огромную, прекраснейшую Александрийскую библиотеку, там на севере Египта она, и кто это якобы языческое наследие уничтожает. Очень длинный список преступлений против блага человечества. Длинный список мучеников знаний и света. В каждой научной ретворте, в делах, Ученых, особенно вот в средние века и позже, церковники видели рога дьявола. И сейчас в учении живой этики, в тайной доктрине, в учении храма, везде церковники видят печать Антихриста. Блаватскую они объявили предтечей Антихриста. Церковь христианская отошла от чистого учения Христа точно так как и масонство слышали же масоны да? масонство отошло от когда-то о своих великих заветов ведь когда все время создавалось там 300-400 лет назад это масонство слышали же масоны да? масонство отошло от когда-то о своих великих заветов ведь когда масонсов сверено создавалось там 300-400 лет назад это было действительно светлое настоящее учение. Но поскольку силы зла везде старались проникнуть во все светлые организации и их разрушить, это масонство довольно быстро деградировало вот в это вот сатанинское политическое масонство, которое сейчас существует. Сейчас главари многих государств, главари церквей являются масонами, обычно тайными. Вот сейчас все правительство, это, как правило, массоны. Там есть специальные ритуалы посвящения, у них все. И главарительской церкви тоже масоны. Вот как-то тут однажды нам несколько книг приносил один товарищ. уже заниматься вот этой всей масонской параферналией. Желания просто нет. А там отличные такие фотографии всех министров правительства где они проходят ритуал посвящения в масоны. И в том числе эти попы, там архиепископы стоят в своих аэсах, они тоже там участвуют. И сейчас все главари, так сказать, не только здесь, там в Европе везде, они все, по сути дела, члены масонского ордена. Можно было бы спросить главарей разных церквей, почему они, называя себя представителями светлого учения, Допускает нередко обоюдные поношения и раздоры. Это же постоянно мы видим, да? Почему каждый из них исключает другого? Каждая церковь исключает другую, считая, что только она. Спроси, собери их все в кучу. Одно время были попытки, вот в начале 90-х годов, международной ассоциации, которую создал Валентин Сидоров, ну, вы знаете, писатель, поэт, все время, да? Помните, да? Валентин Сидоров. Вот он создал Международную ассоциацию «Мир через культуру». И мы какое-то время являлись его филиалом в начале 90-х годов. В конце 80-х, в начале 90-х. И его филиалом в начале 90-х годов. В конце 80-х, в начале 90-х. И вот он пытался собрать... Мы регулярно собирались на семинары в университете там был председателем филиала этой ассоциации международной, и вот Сидоров почему-то считал, что надо собрать всех, всех сектантов, там, церковников, виноложников, экстрасенсов, колдунов, кришнаитов. Там, ну, в общем, все там, все, что можно. Вот. И это почему-то считал, что это якобы и будет ассоциация. Но из этого ничего не вышло. Потому что каждый пришел туда со своим дышлом, со своим учением, которое не принимало ничего другого. Но ну, вот так потолкались там, и потом постепенно от... Но ну, вот так потолкались там, и потом постепенно от ассоциации. Номинально там сейчас существует, товарищ там есть. Вот... Но вот подобно попытки объединить вот эти вот вещи совершенно. Ведь тогда надо каждому представителю, каждой секты, каждого направления отказаться от своей, так сказать, как бы главной идеи. И всем тогда выйти на что-то общее, объединяющее, а такого как раз нет. Я говорил это Валентину Митрофановичу, я говорю, слушай, ну это же все равно что, взять какую-нибудь там какую козу, понимаете, и с волком рядом посадить, скажем. Только один другого река, съест. Так оно и было. Потом ну, все это разбежалось, все это публика. Каждый остался при своих интересах. А ведь казалось бы, кому как другому, именно кому как не им, сел его объединиться и показать большую посвященность этой проявление всемогущего, всепроникающего, вездесущего, всезнающего принципа, который не исключает из объятий своих ни единого мира, ни единого сына, ни единого явления. Так вот учение живоэтика ничего не разрушает, никого не свергает, но зовет к очищению сердца и мышления. Конечно, невежество, будучи от сил тьмы, невежество всегда с пеной у рта борется против всего светлого. Первый импульс дикаря невежды – уничтожить, убить все непонятное ему. Одним словом, нетерпимость – это клеймо невежества. Умение распознавать, кто перед вами. Это пробный камень. Важно не количество, но качество. Это надо помнить. Это пробный камень. Важно не количество, но качество. Это надо помнить всегда и во всем. Ведь нередки случаи, когда даже довольно хорошие люди попадали под власть темных одержателей. Как земных одержателей, которые ходят в обычном физическом скафандре, так и из тонкого мира. И у таких хороших людей сущность менялась. Также нужно понять, что неподготовленные, духовно нетвердые люди, которые решили заняться, скажем, разными лжедуховными практиками, спиритизмом, допустим, там, хатха йога и так далее, и так далее. Эти люди открывают себя для всякого рода одержания. Поэтому «Сила зла» очень заинтересована, чтобы было бы как можно больше разных сект, разных, так сказать, вот таких вот организаций, где можно было бы вместо духовности – Развивать психические разные, необычные у человека способности. Вот тогда очень много можно иметь разных колдунов, магов, экстрасенсов и так далее. То есть эгоистов, у которых работает психическая энергия в отрицательном таком темном направлении. Вот в этом силы зла очень заинтересованы. Поэтому сейчас все больше и больше появляется вот Все эти 90-е годы и начало 21 века как раз ознаменовано ростом числа этих уже оккультных организаций всевозможных и всяких церквей, и полно сект. Далеко ходить не надо. Вот возьмите там задние, сейчас уже на одной странице не помещается, на двух печатают объявления всевозможных, так сказать, вот этих вот. И все более мелким почвам, этим шрифтом, потому что не помещается. Объявления всевозможные о том, что работают всевозможные вот эти вот оккультные и так далее организации. Всякие целители, всякие там психобиотерапевты там и так далее, и так далее. И вот такими людьми, подпавшими под всевозможные вот подобные секты организации, пользуются темные силы. Безумцы, пишет она, не понимают всей страшной опасности, которые они подвергают себя, позволяя темным потусторонним сущностям проникать в свою ауру. И такие люди, не имея духовного синтеза в своем сознании, часто становятся добычей одержателей. Ну, люди наивные, неверанты в этих вопросах. Обычно думают, что мол, вот, темные силы всегда выступают грубо, такие явно откровенные преступники Но это пагубное заблуждение. Так действуют лишь темные силы малых степеней или так называемые бесы, там черти, которые непосредственно там проделывают всякие фокусы с этими алкоголиками, наркоманами там и прочим. Гораздо опаснее те, кто приходит под личиной света в какие-либо светлые организации. и с устами и молитвами на устах. Вот это вот. То есть тёмные всегда действует по сознанию своих жертв. И надо отдать тёмным справедливость. Действуют они часто очень тонко и изобретательно, играя на самолюбии и на различных страстях своих жертв. Вот человек, допустим, страстях своих жертв. Вот человек, допустим, эгоист, вообразил себя что он кое-что, вот это кое-что надо у него раздуть. И они делают это очень здорово. Обычно жертвуете, набирается из людей, пробощенных эгоизмом, самостью, самомнением, из людей, стремящихся лишь к собственной выгоде. Вот всякий, кто стремится к собственной выгоде, всякий, кто стал рабом своей собственной временной смертной личности, вот это просто находка для них, для темной, братья. А кто такие темные из тонкого мира? А это те же самые, одержателями которых они являются здесь. Вот эти одержимые, которые у нас здесь, все эти савостники, эгоисты и прочие, уходя в тонкий мир, они там становятся одержателями, а те, приходя сюда, становятся одержимыми. Они там становятся одержателями, а те, приходя сюда, становятся одержимыми. То есть вот такая все время, так сказать, идет чехота. Сегодня он одержимый, завтра он одержатель. Потом сюда пришел опять одержимый. Поэтому и сказано о них, об этой парочке. Одержимые одержатель. Сказано, что карма их очень тяжка. И того, и другого. Ну, кто-то подумает, как же вот он здесь одержимый, и как мучается, страдает, да? Он там Дружко там показывал, да и прочее сейчас телеканалы показывает, как одержимые там корчатся, как их этот нечистый дух, особенно у церковников там. Они там влазит по этому полу, слюна у них там, понять и прочее, прочее. Бесится, их там трясет. И, конечно, мы думаем, ой, какой несчастный, да? Или несчастная. Но на самом деле тонкого мира одержатель получает разрешение, мандацию рода, стать одержателем данного человека. Понимаете? Поэтому и сказано о них об обоих, что карма их очень тяжко. Потому там, где нет самоотверженного подвига, где служение своему эгоизму, своей самости, своей животной личности, вот там истинная духовность совершенно, ее искать там нечего. А вот одержимость там пожалуйста. Среди таких людей одержимых сколько угодно. Потому людей надо распознавать по огням сердца. По их преданности и готовности к самопожертвованию. Готовности ко всякому сотрудничеству. Никакого другого мерила не существует. То есть, вот если человек проявляет бескорыстие, значит он делает первые шаги по пути духовности. Проявляет бескорыстие, Значит, он делает первые шаги по пути духовности. Если нет бескорыстия, ни о какой духовности речи не может идти. Хотя он может изображать еще там кого угодно. Он может, конечно, сделать и такой, как говорится, бренд. Ну, мол, нате Божие, то есть даст кому-нибудь что-нибудь, что-нибудь. По принципу, нате Божие, что мне не Боже. Но это не самоотверженность. Это не бескорыстие. Конечно, еще немало таких типов, которые жертвуют всем, нередко таят надежду за вознаграждение за свою жертву. Обычно такие встречаются среди разных фанатиков. Ну, то есть, как вот, что это за фанатик, вот скажем, в какой-то секте там или в церкви, он там или она все отдали церкви, все имущество, скажем, все, что есть, и служат там. Немало все, что есть, и служат там. Немало таких было, которые вроде бы начинали научную карьеру, там все шло хорошо, потом вдруг раз, стали церковными сторожами в церкви. Или еще там с кем-нибудь поповскими жезлами там стали бегать, помогая попам и диаконам. Все остальное бросили. Зачем? Почему? Они жертву Богу принесли. В надежде на то, что... Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Значит, церковь стала очень родной матерью. Значит, теперь в раю можно что? Местечко себе, так сказать, зафрахтовать получше. Понимаете? Он вот с таким расчетом и такие вещи проделывают. Вот такие проделки далеки от истинного ученичества, от духовного восхождения. Настоящий ученик, Никогда ничего не вознаграждение, вознаграждений, ничего абсолютно ему не нужно. Это настоящий ученик. Он идет радостно. Вот это состояние Сына Божьего. А вот те, которые надеются на вознаграждение, это наемники. А те, которые Бога боятся, это рабы Божьи. Вот три состояния, три отношения к Высшему. Это раб, наемник и сын. Вот так и, имея эти критерии, вы можете прикинуть, что есть к чему. Вот именно сужденный ученик, то есть Сын Божий, как говорят, идет радостно, имеет целью своей только служение. То есть он все поставил на карту. Все личное у него отошло там, на второй, на третий план. Не совсем от личного избавиться нельзя. Точно так, как хозяина там... Нельзя расстаться с лошадью, да, нужна землю пахать там прочее. Точно так, как хозяина там нельзя расстаться с лошадью, да, нужна землю пахать там прочее. Существует странное явление. Закон такой оккультный существует. Что тот, кто больше всего отдал высшему, меньше всего просит и ждет. То есть настоящий ученик. Действительно, Бога любящий, никогда у него ничего не просит. Он что, Бога дураком что ли будет считать? Вроде тот ничего не знает, что ему надо. А вот тот, кто жертву Богу принес, обед там какой-то дал, мол, ты вот меня спаси, а я вот там то-то, то-то тебе и сделаю. И смотришь раз, человеку надо погибнуть, а он что? Выживает! Чувствуете, торговля такой, понимаете, момент базарной, базарный, базарный торговли, такое торгашество. Но Бог даже на это идет, ладно, мол, может быть, дальше еще что-нибудь лучше там будет. Силы света же никогда надежды не теряют, всегда человеку дают шанс. Даже последний, даже иудии и то дали шанс, помните, да? Иуди. Мог, говорит, не предавать. А вот те, значит, кто принес... Бремя своей кармы почитает себя, что он якобы пожертвовал чуть ли не всей своей жизнью. Мол, такое одолжение Богу сделал, что взял там, понимаешь, вот учение, скажем, в руки, или Библию там взял, понимаешь, да ее еще и читаю, или живую этику взял, тоже читаю, сейчас ты меня, конечно, спасешь, да? Попробуй только не спаси. А оказывается, никогда не было вот высшими силами кому-либо заповедано. Мол, ты вот все отдай, нигде не было. Вот учение учении еще раз напоминание такое дается. Кто сказал, что нужно отдавать безумно, истинно, это безумием так и останется. То есть во всем всегда нужна великая соизмеримость. А мы нередко видим, сколько было случаев у тех же церковников, все, раздал и раздал и пошла. пошла или пошел с умой нищим. Жертву такую Богу, значит, сделал. А потом, так сказать, повесил себя на других, побирается, ходит, чтобы они за него там его кормили. Или ее кормили. Понимаете? Вот это называется безумием. А ты вот себя обеспечивай. Вот задача у каждого. Себя обеспечь. Других, кто есть по возможности.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 Невозможно продвигаться по пути к свету. Это вот четыре, как бы, права честности, и преданность. Сейчас вот в наше время распознавание людей, которые встречаются нам, особенно необходимо. Почему? Потому что человечество вступило в самый разгар великой космической битвы на этой планете. И в этой битве участвуют не только вот в физическом мире тонко, ментально, ментальном мире идет война. Сила тьмы борется за само существование свое. Вот это делает их очень отчаянными, сплоченными, упорными в своих нападениях. А ведь большинство землян – это так, это не светлое, не темная, Серая такая публика. Они оделись в серые одежды непротивленцев. Кто по неосознанному лицемерию, кто по малодушию, кто в силу недоумия или же страха. Но результат вот такого непротивления злого в апокалипсисе, я на богослово. А там как было сказано Христом в апокалипсисе? За то, что ты не холоден и не горяч, то есть не злой и не добрый, за это обратить внимание. извергну тебя из уст моих. Что значит извергнуть из уст? То есть я тебя потом нигде не вспомню. Но поскольку серая такая публика, в другом месте он называет еще слизью, которую надо убирать с путей. Но как мало людей, которые вдумываются в научную точность вот этой формулы Христа. А ведь как? У церковников с детства запрещено вопрошать и вдумываться в великие формулы так называемых священных писаний. Вот те, кто ходил в церковь, те знают. Запрещено. Проклятие грозит тем, кто осмелится потребовать просмотра искаженных заветов Христа. И для них будет клеймо готовое. Масон, еретик и прочее. Это слово, конечно, такое клеймящее значение имеет только в умах и в сознании не вешет. Много иностранных слов любопытно преломляется в некоторых человеческих сознаниях. Но, допустим, далеко ходить не надо. Вот слово «история», знаете, да? Слово такое. А на самом деле, это история – это то, что взято из торы, иудейской. Само слово произошло вот так вот. Все, что взято из торы, и все, что ей не соответствует, это не история уже. Поэтому это вот на Западе, например, там везде, все, что выходит за рамки вот этой Торы, там везде, все, что выходит за рамки вот этой Торы, то есть Иудейской Библии, а Иудейской Библии нам, она известна как Ветхий Завет, все изучать запрещено. Поэтому все, что выходит, допустим,. А ведь Торы-то что отведено? Сколько нам отведено? Всех с половиной тысяч лет отведено. Всех с тысяч лет назад был сотворен, что человек по, вот, по этой Торе, то есть по Библии. Ну, вы там читайте, там. Первый, второй, третий день творения, шестой, седьмой. А на седьмой день Господь Бог что? Прилег отдохнуть. И евреи тоже все. Их не Егова на седьмой день отдыхает И они тоже в субботу, у них выходной, там ничего не, нельзя делать. Ногами, правда, еще можно двигать, там еще что-то такое. какие то вещи там делать совершенно нельзя. Потому что их не... Это все вранье. Это все чепуха. Эти ученые там что-то там где-то копаются, там, археология. Все. Почему и археология вся подводится не дальше, чем эти половиной тысяч лет. Вот почитайте внимательно. Даже вот те вот дружки там по телевизору выступают. И прочее. Они все их пытаются втиснуть в эти семь с половиной тысяч лет. А там уже пошло так называемое доисторическое время. Помните такое выражение? Значит, то, что Тора разрешает, это историческое время. А то, что не разрешает, это самая ихняя Библия. Все это уже доисторическое. Ну и много таких моментов. Очень много. Или возьмите вот тот же самый футбол. Мяч это символ Земли, пинаемый 22 мячами. Это тоже не случайно придумано. И миллионы тащат, тащатся на вот это, так сказать, на это зрелище сатанинское, чтобы посмотреть, как вот эти вот 22 так сказать, темных иерарха пинают землю. Конечно, Англия, так сказать, это сейчас у нас вот сосредоточие где заседает главарь черной иерархии на земном плане. Поэтому и возглавляет черную иерархию Елизавета II. «Много иностранных слов, — пишет Елена Ивановна, — любопытно преломляется в некоторых сознаниях. Следовало бы осторожнее пользоваться непонятными для нас словами. Большинство аристократов Англии и некоторых других стран принадлежит к разным степеням масонских орденов, и имеет свои ложи. Вот когда колонизаторы захватили, скажем, ту же Индию, масоны – это члены Британской империи. Они там парады устраивали по улицам главных свои ложи. Вот когда захватили, скажем, ту же Индию, масоны, это члены Британской империи. Они там парады устраивали по улицам главных городов при всех своих масонских регалиях. То есть. Обгадить и Индию хотели древнюю. Все делается совершенно открыто этими сионистами. И газеты, и журналы, полны снимков разных королей, всяких дюков, принцев, в масонских одеяний, показывает их ложи, собрания. Вот как провести на вот эти фотографии, о которых я вам говорил все время. Они между собой собачиться видят, да? А на самом деле с масонской бандой все. Они должны делать вид, что они якобы что борются за счастье народа. Понимаете? Будут показывать, что вот те не так делают. Это точно такая схема, которая отработана за 200 с лишним лет в Америке. Две партии, там: республиканская и демократическая. И вот они друг друга, когда-то они у власти, а это у власти, значит, это другую там льет, И народы все время лапшу вешают, что понимаешь, вот они не так делают, эти республиканцы. А вот мы хорошо делаем. И народ потом раз, тех не выбирает, этих выбирает. Теперь эти на тех льют. И вот такая, так сказать, сатанинская чехарта. Массоны в Америке, в Англии, кроме многочисленных своих лож, имеют во всех главных городах свои особые грандиозные храмы. А на самом деле под вот этим словом масоны скрывается разветвленнейшая сионистская сеть. А то какие сионисты. Это те, как раз, кто борется за захват власти над миром. Сионистская организация. Есть откуда сионисты? Ну, вы помните, есть такое слово «сион», да? Он пошел оттуда все время, с Ближнего Востока, еще древний там, гора Сион. На ней они там собирались когда-то, небольшая такая, в районе там вот этой Аравии Саудовской. Поначалу то есть масонство оно замышлялось как организация, которая будет нести всем, кто входит в нее, вот те самые знания о космических законах, о которых мы с вами говорим, там тоже планировалось. И поначалу действительно что-то удавалось там сделать, но потом быстро в силы тьмы все это извратили. А для них очень важно было, для темных, использовать очередное вот такое явление, как масонство в своих, так сказать, темных целях. Нужно, Но потом быстро...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 она должна явиться на смену старой в полном сиянии красоты подвига Христа. И надо собрать будет Великий Вселенский Собор и просмотреть при свете нового сознания все постановления бывших церковных соборов. И вот такой новой церкви надо будет изучить сочинение первых христианских философов, истинных отцов церкви, которые были близки ко времени жизни Христа в обязательном порядке, в космосе, везде, через человеческую эволюцию. То есть в космосе нет нигде ни единого Бога, который не был бы когда-то человеком. Ну вот это вот, я думаю, вам уже понятно. И о безличном Боге мы с вами в прошлом говорили, да? Помните, да? О безличном. То есть личных Богов. В космосе личных богов великое множество, но это космические учителя того или иного уровня развития, стоящие на тех или иных ступенях, беспредельной иерархической лестницы. Поэтому, скажем, в той же иудейской Библии там написано, Элохим сотворил человека, а они это дело переначали в единого Бога, в своего Его. А переводится как «множество богов». а «Элохим» переводится как «множество Богов». То есть очень много. Вот в наше время, в 20 веке, в середине, вот во второй половине 20 века, ученые на Западе заинтересовались, сколько же есть вариантов Библии, сколько есть вариантов священных писаний. Постарались собрать везде все, что можно, засунули в компьютер, Обработали, и вышло на каждую страницу по 60-70 ошибок вот этой так называемой Библии. 65 тысяч ошибок насчитали. Но компьютер-то он же врать не может, он же что, он такой, принципе, беспристрастный к этим вещам. Все издания они запустили, так сказать, компьютерное все это хозяйство. А сейчас они компьютеры хорошо справляются с такими вещами. И вот вам выдали. 65 тысяч ошибок в этих так называемых священных, так называемых священных писаниях. И особенно в, те, в том, который широко везде распространяется понимаете, и предлагается вот этой публике слеповерующей, которая ничего не, толком там не может понять. Люди служат Богу своего понимания, своего отображения и почитают его своими пороками. А вот космические учителя, или как на Востоке их называют махатмами, служат божественному неизвеченному началу и почитают его чистотой своей жизни и самоотверженными подвигами во благо всего мира. Все великие умы всегда придерживались высокой безличной идеи, то есть в космосе нет Бога в виде какого-то существа. Существ великое множество. Но это не тот бог, который, так сказать, там, взять кого-нибудь из них и назвать его богом. Так что любого возьми, вот, космического учителя, архата, скажем так, любого выше великого иерарха космического, возьми и назови его богом, и поклоняйся ему. Это будет грубейшей ошибкой. И он вправе сказать всем своим, так сказать, поклонникам, вы извините, я не Бог, потому что выше меня есть и ниже меня есть. Но в то же время не будет особого вреда, если, допустим, вот владыка нашей планеты, одного из космических иерархов, назвать, так сказать, своим Богом, но при этом помнить, что это наш что? Ну, вот хозяин нашей планеты, и его надо почитать, любить как отца своего, да? Но он скажет вам, что, извините, я не Бог, потому что есть вон владыка Солнечной системы, потому что есть вон владыка Солнечной системы, а я его сын, и так далее. Понимаете? Поэтому, конечно, лучше субординацию соблюдать же, да? А у нас же силы зла пытались все это перемешать. Обратите внимание, что вот у тех же церковников нигде нет не сказано, что вот надо, в первую очередь, тут со своими великими существами разобраться. О Солнечной системе нигде слов не найдем с вами. Так вот, можно себе взять кого-либо из великих космических существ, представить его как Бога, личного Бога, лишь бы вот это существо не явилось отображением самого этого человека, а было бы истинным подобием, Высшего иерарха на лестнице света. И тогда вы будете оправданы, признавая одного из высших иерархов, которых там великое множество, одного из них, своим Богом. Стоящий во главе цепи иерархии нашего мира в мощи своей не только может, но и есть для нас проявленный Бог. Вот, скажем, во главе нашей земной космической иерархии. Вот для нас это, так сказать, Господь, Бог, там, как хотите называть. Ну а во главе Солнечной системы, куда входит наша планета, стоит Солнечный иерарх. А вся планетная система, вот вместе с этим Солнцем, это его физическое тело. Ну, та видимая система, которую мы с вами глазами можем видеть, там телескоп можем рассмотреть. Не горюйте, вот она же имела дело, она же переписывалась с людьми, письма приходили с разных концов планеты, вот. и кто-то во Христа один, другой писал, что он верит Будду, там ему поклоняется, кто-то там Кришну, там и так далее, да? Она им писала, что Бога такого, как предлагают церковники, в космосе нет и никогда не было, и не будет. Ну, естественно, люди, как, что ж такое... Бог был, и вдруг его нет теперь. Что делать -то? Как же так? Она пишет. Не горюйте об утрате чека подобного Бога, человекообразного Бога. Люди же обычно Бога представляют в виде что? В виде себя. больше умнишка же не хватает там расширить представление. -то. Понимаете? Вместо одного недосягаемого, непознаваемого образа его Бога никто не видел никогда, перед вами встанет грандиозная цепь беспредельной иерархии сил света, которая непосредственно заботится и направляет ко благу все земное человечество. И еще хочу напомнить вам, что даже православная церковь, католическая, сделав из Иисуса Бога, обратите внимание, сделали они Бога, это по нашептыванию самого, признала величайшим после этого бога архистратига Михаила, водителей всеми небесными воинствами. Более того, в древнейших писаниях архистратиг Михаил назван богоподобным, назван отображением бога и назван даже богом, а сатану назвали противником его, тенью его. Отсюда изображение Михаила Ахистатига, поражающего дракона. Почему же мы, принявшие свою религию от евреев, принявшие Иудейскую Библию, ихних пророков, были о многих замечательных местах и подробностях в их же древнейших писаниях? Христос говорил, как истинно посвященные великие знания космические. Он знал о едином законе, данным на заре нашего земного физического человечества, законе данным величайшими духами, пришедшими из других высших миров Солнечной системы. Поэтому вот она советует, изберите себе кого-либо из светлых иерархов, который, как кажется, вам ближе всего вам по духу, ну и руководствуйтесь вот его указаниями. А какими указаниями? Где эти указания то взять? Ну, скажем, в Библии что-то осталось от учения Христа, скажем, да? Или тоже Христос своим Моисеем воплощался, или Соломоном, или Кришной, или Буддой. Ну, скажем, в Библии что-то осталось от учения Христа, скажем, да? Или тоже Христос своим Моисеем воплощался, или Соломоном, или Кришной, или Буддой. Выберите, что хотите. Или сейчас вот он придет в облике Майтреи, он уже пришел, стал давать учение Тайной Доктрины, живой этих вот учение Храма дал. Он основатель новой, шестой коренной расы на нашей планете. И кто такой Майтрея? Там сразу их три, как бы в одном лице. Это Будда, Христос и Он. Изберите, советы, Дана, себе светлого иерарха, который ближе всего вам по духу и отдать себя его водительству. Ибо каждый великий иерарх света есть отображение Бога на земле. А в утешении скажу, что на востоке Бога как человека, и не поклоняется такому человекообразному Богу два вида людей. Это человек-зверь, который не знает никакой религии, и освобожденный человек, поднявшиеся выше всяческих человеческих слабостей и перешедшие за тесные пределы своей земной плотской природы. То есть не поклоняется человекообразному Богу, которого выдумало невежество, только два. Это абсолютный дикарь и действительно великий святой. Понятно, да? А все остальные, миллионы и миллиарды, представляют себе Бога, что? Похожего на себя. Он оказывается с такими же там вот недостатками. Он Бог там может наказать, он там что-то волнуется, кого-то любит, кого-то ненавидит, понимаете. То есть все свои эти самые перетаскивают на него. Если, допустим, надо обывателю, эгоисту, чтобы его... Понимаете? Лепит на него вот эти ярлыки свои и так далее и тому подобное. Хочется человеку что-то знать, а знать он не может, а хочется... Он тогда Бога себе делает такого всезнающего. И тогда бежит к этому Богу, там с ним, так сказать, контакт якобы устанавливают, и нам потом рассказывает, что Бог ему сказал вот так и так и эдак. И вот эта одержимая публика, контактеры разных, слышали так под контактеров? И сейчас развелось очень много. Вот они якобы от этого Бога, которого они представили таким вот всезнающим, получают вот эту свою информацию. И нам это эту, пытаются на ушку повесить. Но нет, они не при себе держат вот это все, что им дали, а держатели из тонкого мира. Они пытаются нам все всучить. Лезут на телевидение, там в газеты, везде, где угодно понятия. Величие кос, все, что им дали, а держатели из тонкого мира. Они пытаются нам все всучить. Лезут на телевидение, там в газеты, везде, где угодно понятия. Величие космоса так мало осознанно. В лучшем случае люди говорят о теплоте Солнца. Но ведь Солнечная система в космосе, это как атом в самом Солнце. То есть вот наша Солнечная система со всеми ее планетами, это как маленький атом в нашей галактике, скажем, а Посмотрите там на схеме. С каждым днем наука открывает... Миллионы, миллиарды миров, целых систем, которые превосходят нашу Солнечную систему во много тысяч раз. Надо задуматься над принципом беспредельности и необъятности. Во Постигаемый, то есть непостижимый, верит в единый элемент, который вечно раскрывается в видимую, невидимую, проявленную Вселенную. Вот этот элемент также называют абсолютом, который содержит в себе абсолютно все. А в проявленном виде он предстает перед нами как духа материя. То есть как материя и энергия. Вот мы с чем имеем с вами дело. Вот материя вокруг, да? И энергия. Чем мы вот этим телом движем с вами? Энергии. Так и в природе все то же самое. То, что перед нами предстают дух и материя, то есть материя а дух, под духом мы понимаем называем энергией. Все, больше ничего нет. Чистого духа не существует, как не существует мертвой инертной материи. А силы зла хотели бы нам, силы зла хотели бы нам какой-то чистый дух внушить, что якобы он где-то есть, или одну грубую материю мертвую материю. А вот мы с вами одни только живые. Поэтому, исходя из такого вот положения, нам все время внушают, что мы одни единственные в космосе разумные, Больше никакой жизни нигде больше нет, одни вокруг мертвой планеты летают. Он у нас же мертвый, на Марсе тоже никого нет. Нигде никакой жизни одни только мы. А раз больше никого нигде нет и Бога стало быть тоже нет, поэтому мы здесь творить можем все что угодно, поэтому такой беспредел можем здесь устроить. Чувствуете, как выгодно вот такие формулы специально выдумывается все это, что якобы мы сироты в космосе. И сейчас вот мы организуем здесь вот правительство у нас мы в космосе. И сейчас вот мы организуем здесь вот правительство у нас на планете, который нам счастье принесет. Вот, кстати, эти, вот это вот учение сионистов, оно изложено очень здорово в 24 протоколах сионских мудрецов. Там буквально все разработано, все как надо чего. И все правительства на планете всегда придерживаются этого учения сионских протоколов. Оно стало явным, когда началась эпоха Водолея, а Водолеем управляет планета Уран. А планета Уран, она все тайное делает явным. И вот здесь иудеям здорово не повезло. Вот тайная инструкция для всех правительств и государств стала явным и известным для, всего, для всей публики. Ведь вот эти протоколы были тысячами тиражей, переизданий всяких, изданы по всей планете. Сейчас ни для кого не тайна. Какие действительно мудрецы. Так здорово там все, понять описать. С какой целью? Для борьбы с силами света, со всем светлым. Они планируют для нас с вами на планете здесь устроить счастье. Но счастье примерно такое, какое они показали нам в сталинские времена. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Вот только туда. Ну то есть вот при Сталине, вот это был советский или сталинский режим,